И снова! Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. С вами Олег Алав Гудвин. И сейчас мы рассмотрим, как нам править шею со стороны, когда человек лежит лицом вверх. Спина, соответственно, вниз. Мы обходим с этой стороны и со стороны головы будем. Просим человека закрыть глаза, сомкнуть челюсти. Прежде всего, мягко возлагаем руки и... По боковым мышцам, по лестничным мышцам растягиваем, растягиваем, приподнимаю грудинно подключичную сосцевидную мышцу. Вот так на себя, на себя. То есть все время мы работаем с декомпрессией. Далее прием такой. Повернули голову. Вот это сосцевидно грудинно-ключичная мышца сразу стала видна, но ее мы жестко не можем прожимать, да, мягенько-мягенько так прорабатываем, растягиваем, расслабляем ее, она хорошо расслабляется на э, метод релизинга, либо мы чуть-чуть ее тянем поперек, пальчиками она как бы у нас выскакивает, либо вдоль, растягивая за сосцевидное сочленение, также мягко приложив руку и ключицу отодвигаем в сторону, в противоположную, соответственно, сторону наши руки работают, видно, да, довольно так. Вот мы ее растягиваем. Теперь проходимся по всем мышцам вокруг шеи. Захватываем рукой за основанием черепа с той стороны за затылочную кость. предплечьем в челюсть давим и скручиваем в эту сторону. А плечо ну тут желательно через тряпочку все-таки а плечо тянем в противоположную сторону на растяжение то есть у нас вот такая плоскость 90 градусов относительно оси позвоночника тут же переставляем руку на верхнюю сколу, а здесь под 45 градусов в противоположную сторону тянем получается движение раскручивания по спирали под 45 градусов к оси позвоночника далее переставляем руку на на височную кость, а эту в плечо уже почти вертикально в тело, ну где-то у нас градусов 10 получается относительно оси позвоночника. Быстро повторяю для закрепления. Вот эту мышцу размяли, размяли, мягенько растянули. Под 90 градусов, 45 градусов. 10 градусов расшатали шею и положили ее на как бы свои руки как на тарелочку да вот по этим пальчикам идут сосцевидные отростки под черепом и мы их как бы так немножко поджимаем на растяжение опять на себя на себя это достаточно такой легонечко это все делается и такой приятный прием на самом деле вот. Голова покачивается покачивается успокаивается успокаивается уходим по волосной части мягко ее массируя сбоку лучше с нами. то есть вот, покачали, потянули, потянули по волосной части, по линии волос разглаживаем лицо, виски и вводим лимфу вот туда под ключицу. Теперь ныряем поглубже, под шейный грудной переход, ставим руки вот так вот. Между ними осистые отростки вот тут находятся. Да? И первый проход у нас прямыми руками, второй проход с вибрацией, вот такое дрожание, да. И третий проход по очереди. Вот так вот руками качаем, раскачиваем голову и шею вот так вот влево-право, влево вправо Избавляю от ротации. Так вот, первый проход. Также возвращаемся по волосяной части головы, мягко уводя лимфу обратно. Второй проход с вибрацией. Также возвращаемся. Тут вот уже действую мягко. И третий проход раскачиваем по очереди. На себя, на себя, на себя, И по вылосиной части головы мягкими вращательными движениями вводим поток обратно вот туда подключиться. Следующий прием. Нам нужно сделать тракцию, если помните, по нашей схеме, вот, как на доске написано, да, у нас сначала идет тракция, потом преднапряжение, э, но ну, если надо, там легкие подталкивания, дальше переходящие за преднапряжение. Преднапряжение – это последняя точка, докуда позволяет движение э, человека, ну, в смысле костей. Ну и соответственно шестое уже сразу начинает справка, мобилизация траст, то есть непосредственно сам хруст. И поскольку мы работаем с шеей, то все-таки закончить надо вытягиванием, и покачиванием и релакс. То есть берем его за основание черепа, голова прогибается назад. Вот так вот, да, вниз. Второй рукой просим сомкнуть зубы. Второй рукой прижали череп, э, челюсть. Ну, ладони немножко грубо, Я предлагаю подплечь. Вот вот помягче, только на кодык не давите. И вытягиваем на себя, то есть вдоль. Получается вдоль позвоночника. Дальше подгибаем под 45 градусов флексию вперед. И тянем под 45 градусов на себя вверх. Потом под 45 градусов получается латера флексия. Ротация вот 45 градусов и тянем в бок. И в другую сторону тоже. Вот рефлекция, ротация и тянем в бок. Растянули и положили в затылочную часть, где соединяется с позвоночником да, череп, на свои пальчики. Ну, на любой палец, неважно на какой. Прямо вот, чтобы почувствовать эту точечку, у вас рука, череп должен качаться, как вот на одной точке, как будто вы висит, да, относительно позвоночника. Подтянули, расслабили, и вот почувствую, как он вращается, да. После этого подхватываем под череп, вот рука мягкая лежит на черепе, да, сгибаем латер опять по 45 градусов сгибаем голову, да, и покачивая ее второй рукой делаем упор ну какую вам часть удобно если смотрите на нижние позвонки седьмой шейный там шестой шейный позвонок да то вот эта вот косточка давим прямо вот сюда пониже э, близко к э, э, ну вот под, под этой мышцы мышцей да, находится как бы грудной, шейный грудной переход вот туда а голову Натягиваем, натягиваем, вот дошли до преднапряжения и после этого, так, он не расслабился, еще раз расслабился и после этого делаем толчок. Вот произошел хруст. Если более верхние позвонки, С3, С2, да, то можно продавить вот так, с этой стороны прямо в них упираемся. Либо вот, опять же, этой костью. Расслабили, расслабили качаем до сих пор пока не почувствуешь что он расслабился после этого делаем движение если нам надо второй позвонок да он достаточно крупный жесткий можете даже посмотреть на него это имеется аксис как то аксис да второй позвонок аксис вот он у него вот эта вот косточка еще да ну, мы не проверяли ротацию позвонков, да, сейчас посмотрим. Под Атлантом находится. Вот Атлант. Вот Аксис. Соответственно, сейчас мы проверяем вот эти вот посеточные суставы. Мы вот их сейчас, по сути говоря, хустели именно они, боковые отростки. То есть, что мы делаем? Когда вот мы загибаем пальчики туда, вот давайте немножко продиагностируем. Все, голова опустилась, глаза закрыты, через замкнуто. Мы своими пальчиками проверяем остистые отростки вот там, вот, да, которые должны идти вдоль по одной линии по оси позвоночника. Теперь проверяем боковые отростки. Вот тут выходит под косточкой, вот под вот этой, да, там поглубже вот тут. Выходит боковой отросток Атланта. Дело в том, что у Атланта, у первого позвонка шейного, да, у него нет ассистового отростка сзади. У него есть только боковые отростки. Поэтому здесь мы его прощупываем под вот этой косточкой. На вращение, на качание, на кивание, вот на все движения. Да? Ну, вроде на месте. Немножко вот сюда выпирает. Спрашиваем у человека, симметрично ли болит слева-справа. Справа чуть-чуть Справа больше, да? У меня нормально, сейчас нормально, одинаково, да. Вот сбоку опять второй позвонок проверяем, тоже. Но ну, я по ощущениям чуть-чуть справа больше зажат. Здесь третий, четвертый. Ну так в общем все позвонки проверяем, чтобы нам понимать трехмерной проекции, потому что только по астиоматроскам мы не поймем. Повернулся он в бок, ротируем, да? Либо он сдвинулся в бок, либо назад. Поэтому проверяем по еще боковым отросткам а, конструктивно у нас Аксис это такой вот, как чашечка позвонок, на котором лежит, собственно говоря, череп, да. А, у него боковые отростки есть, вот они выходят либо назад, либо вперед, либо влево, либо вправо. Атлант а, имеется. Ротация. Первый, Атлант. Атлант, Атлант да, да. Атлант, да. Ну, он еще атлас называется. А, у него есть вот такое отверстие. Под ним находится Аксис, который имеет зуб. Такой, на который, собственно говоря, одет этот позвонок, и вокруг этого зуба, собственно говоря, и вращается череп. Так вот, мы тогда делаем следующий шаг. По поводу вот этого второго позвонка, да? Разворачиваем голову, упираемся во второй позвонок, вот так. А тут рукой упираемся в плечо. И натягиваем голову вверх. То есть мы тянем вот сюда, вот сюда голову. Соскручиваем вот так вот сюда. Доходим до предела в последней точки. И после этого, когда будем производить толчок, мы этой рукой вытягиваем вот туда голову. Как бы от плеча отрывая вверх. Сейчас продемонстрирую. Вот так вот. И еще вот так вот. Мягенько, мягенько, мягенько. Вот произошел хруст. 2 ну, Это второй, да, шейный? Страшно. Да. Ну вот тут я услышал еще третий был и четвертый. Нет, ну как бы мы прицельно пытались второй. Прицельно, так. да, на второй, на второй. Mm -hmm. И теперь, смотрите, в чем фокус. Сейчас, если он ротирован второй позвонок. Если он ротирован, например, вот сюда, влево. Да? Mm -hmm. То.. Мы будем поворачивать его за череп, <coughs> то есть упираться в эту сторону. Да? Нам надо с противоположной стороны сделать разгрузку, да? А в какую сторону мы будем поворачивать череп? В ту же сторону, куда он повернут или в противоположную? В противоположную, противоположную. получается? Нет, неправильно. Да? Вот что? это вот ошибка многих. Потому что в противоположную сторону мы, <coughs> Атлант, мы же вместе закреплены нас друг другом. Мы Атлант повернем тогда поэтому это делается вот он сюда череп сюда вот, раз и вставили понимаете вот как это делается также поворачивается голова навык вот допустим он повернут вот сюда в, получается влево. влево вот мы ну, туда же голову поворачиваем получается туда же голову поворачиваем да Подложили э, его, то есть вот эта косточкой мы даем на него, пытаясь повернуть вот сюда, а череп доворачиваем в ту же сторону. Ой, расслабились, расслабились. И в противоположную сторону также вот подставили руку. И повернули это мы работаем тоже все второй прицельный да все да второй позвонок теперь э, ну можно так в принципе и третий если у человека такая шея ну мощная допустим он не получается вот так вот его продавить да то тогда попросим повернуть пододвинуться ко мне сюда двигайся со стола двигайся чтобы голова полностью висела Подвинуть еще дальше, чтобы плечи были вровень за столом. Таким образом у нас получается вот экстензия. Можем да, полежать человеку. Растянуться дополнительно, да? Поворачиваем голову с ротацией. Углы, Заходим. углы вот эти, как вы вот, четко выводить надо же точно. Ну, тут э, надо почувствовать по самому человеку примерно 45 градусов. 45 градусов ротация, 45 градусов флексия вот сюда в бок. Uh -huh. флексия и 45 градусов экстензия. Все вместе тут получается. Uh -huh. Все по 45, Да, да ну это, понимаешь, шея у кого-то длинная, у кого-то жесткая. У всех немножко по-разному будет. Uh -huh. Идеально тут как бы нету. Опять же, ныряем вот этой косточкой указательного пальца. Вот тут позвонок. Не получилось, ныряем еще поглубже. Вот тут нам второй, надо. Второй, да, имеется? Да, второй. Чаще всего второй. Надо, если еще поглубже, то еще дальше засовываем Нам надо чуть при. При этом присесть и запястьем, вот видите, мы будем поворачивать черепью, вот, запястьем за череп, а с этой стороны за челюсть. Вот, раскачали, раскачали, почувствовали расслабление и после этого, раз, сделали, Сейчас развернули, отогнули шею в бок, тут я за предплечьем, а тут за череп, движение достаточно резкое, раз, все, возвращаемся обратно, здесь мы дополнительно после этих приемов растянули мышцы шеи или в к себе да вот, так вот снизу вверх опять yeah. декомпрессия все дела расслабили расслабили расслабили его расслабляем дополнительно и э, в завершении желательно все-таки как я говорил, дайте ему еще раз тракцию да, вытягивать вдоль 145 градусов вперед, в бок, 1, 2 и расслабиться далее у нас идут приемы ну такие, не для всех это в принципе делается а тем, у кого там прям нельзя расслабиться или чтобы добраться еще до грудного отдела то через тряпочку через простым через полотенце продеваем их сюда пускай голову главное, чтобы он всегда был расслабленный мы будем делать толчковую декомпрессию подняли голову дополнительно растерли растрясли вот с натяжением на себя трясли первый прием это мы захватили вот за верхнюю скулу то есть там нижняя челюсть Тут верхняя скула. Ниж, Ой, не извините, затылочная кость, скула, да, вот это. Челюсть нам не нужна. Челюсть надо замкнуть. Натянуть на себя. Вот его перся в стол, стол, чтобы не ехал, ни в коем случае. Можно для дополнительно попросить человека поддержать ему ноги. С той стороны, а сами расслабляем голову. Ищем полностью момент расслабления. И делаем. Такой рывок. Ну Так, отдыхаем. Для некоторых это бывает шоком. Но человек достаточно быстро, буквально за минутку приходит в себя, как нормально легло. Угу. Так, ну можно поинтересоваться, до какой степени дошел хруст? До сюда, до сюда, до сюда. Вот до, до части да части да. До подребелья. У не, а некоторых прямо до крестца доходит, бывает и так. Второй способ. <свеч> мы перекидываем полотенце, так чтобы захватить еще и нижнюю челюсть, но ее мы не не передавливаем, да, чтобы кадыка и не задушить человека. Хватаем под затылочной костью, вот так сбоку. Вот здесь вот плотненько чуть, чуть Плотненько хватаем. Упираемся в стол опять и выдергиваем вертикально на себя горизонтально вот горизонтально да сговариваешься до конце вечера третий способ скажу держи вообще ничего не делай мне помогать не надо сворачиваем полотенце так чтобы оно было как пеленка так вот пошире, да, получается, мы его захватываем опять же за скулу здесь, снизу поплотнее, полностью голова лежит такой, в пеленочке такой. Захватили, растрясли и дернули опять на себя. Ну, можно, смотрите, у кого-то кривошея бывает, там, да, или большей частью зажаты вот эти м, отростки. С одной стороны, да, можно с небольшой ротацией вот так подкручивать. А в держать. каких случаях вот чем она отличается? Что предпочесть? принципе, мне вот больше нравится второй способ из этих трех, кстати. Второй он какой-то более устойчивый, что-то контролируемый. А, смотри, более. он более контролируемый, да. Но там ты можешь дернуть только вот так вот. Вверх. То -то, а так ты до. Горизонтально. А от те. Второй грудной задевает еще а, но... что, а тебе тут -то, тоже самое получается? Нет, там как бы. Да почти то же самое, да. да. Но во втором способе, да, когда вот так мы делаем. Да, вот да, да, второй, нет. более контролируемый, мне кажется. четко. все вот. все контролируем. Вот, да, вот держишь, да, конкретно. Можешь, пожалуйста, и горизонтально, и вверх, пожалуйста. Как хочешь вообще. Нет, вот верх тут нельзя. Вверх, вверх пережимается шея. Ну да, и кадык. И кадык, да. Тут, Фиш... только, тут только горизонтально. Да, только катаюсь тут, тут получается, что мы доходим только до грудного отдела где-то вот до сюда а так ты полностью выше до сюда ходишь грудной отдел полностью проходишь чувствуется просто. да вот так вот мобильность больше мы дополнительно еще захватили видишь дополнительно еще расшатали вот, прицелились и после этого живок у меня смотри какой рычаг получается с моим телом да первый до тело снимай Это первый случай да, вот я живок делаю прям всем телом да, причем хорошо так. Да. Ну, соответственно, кому как удобнее, так скажем, в работе, мы все равно больше применяем что-то одно. Кому-то понравилось это, кому-то это. У кого-то руки мощнее, ему вообще все равно, чем он делает, он хоть там одним пальцем <laughs> тянет, да? Mm -hmm. Так, вот сейчас теперь еще какой-то четвертый же способ, да? Через салфетку. Надо, чтобы у человека не было вставленой челюсти. Нет mm. вот Через открытый рот. То есть открываешь рот. Mm. Открываем рот. Закрываем глаза. С этой стороны подхватываю под череп. Вот опять же чувствую, что голова качалась, да? Открывает твой рот. А тут хватаю за верхнюю челюсть. Ну там двумя, тремя пальцами, там, неважно. Под, под зубами. Вот и вытягивают также вот начале на себя вот такой не на а, упор все-таки в зубы да или получается через небо верхнее небо и в, в небо прям блин такой так, я, я себе... особо я тебе просто уже сейчас после первого раза не, не дергаю сильно ну да да да следующий способ это пятый уже получается да угу. мы садимся у человека сзади Уперев колени в стол, мы все время опираемся в стол, чтобы он вообще ни капли не съехал Одной рукой захватываем, вот тут способ поманевреннее, но, честно говоря, руками слабее получается Захватываем его опять под затылком, вот, чтобы голова вот так вот качалась вот. Да? Челюсть замкнули, а тут держим в челюсть втянули и горизонтально на себя извини зубы сохнут, да ничего, чуть вот тут получается воздействие на на первые грудные шейные позвонки да соединится с 23 а если нам надо по локальным взять на седьмой например позвонок или там шестой да то хватаем подальше вот за счет ширины ладони у нас уже, уже расширяется шея да хватаем опять мягко только за челюсть и Расшатали, можно даже чуть приподнять и двигаем на себя. Но этот способ мне не очень нравится, потому что не хватает мобильности движения назад. Это мобильность челюсть даешь, во-первых, так получается. Ну, да еще, и челюсть еще даешь. Ну вот, мы в принципе все способы рассмотрели с шеей. Сейчас мы все это будем отрабатывать на практике. А если вы нас настолько смотрите, то у нас можете бесконечно и ничего не научиться, пока. Не придете к Гудвину на тренинги. Он вас всему научит, поставит вам руки и отправит в понедельник, в понедельник готовым дипломированным специалистам сразу в работу. Приходите к нам на курсы повышения квалификации для массажистов да, в Академии Телесно-ориентированных практик. И, а по видео просто поставьте лайки и не забывайте. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.